Жили-были муж и жена. У них было две дочки-близняшки. Они росли очень умными девочками, никогда не дрались, не ругались и не грубили старшим. Однажды мать решила пойти в магазин. Она не хотела оставлять девочек от них дома, поэтому взяла их с собой. Она стала переходить дорогу, крепко взяв девочек за руки – когда они начали переходить дорогу, из-за поворота на огромной скорости выскочил грузовик. Женщина побежала, чтобы успеть пересечь дорогу. К сожалению, девочки еще были слишком малы, чтобы успеть за мамой, поэтому сбылись с ног и упали. Матери пришлось тащить их за Женщина успела пересечь дорогу, а девочки, которых она волокла за руки, нет. Грузовик, не сбавляясь скоростью, проехался по близняшкам. У матери остались только лишь оторванные руки. Женщина посмотрела на две большие красные полосы на асфальте и потеряла сознание. На похоронах отец пытался успокоить жену, но она была безутешна. Она снова и снова кричала. «Это все моя вина! Я виновата в в смерти!» Но время шло, и четыре года спустя женщина забеременела снова. Пара была удивлена, когда врачи сказали, что у них снова будут близняшки. Это счастливое совпадение заставило мать забыть о трагедии, случившейся четыре года назад. У них родились две девочки. Отец и мать не стали рассказывать им о своих первых детях. Они вели себя так, словно у них никогда не было других детей. Однажды, когда маленькие девочки играли в саду, мать вышла и позвала их с собой в магазин. Стоя на краю дороги, мать вспомнила тот далекий раковый день. Она огляделась по сторонам и крепко взяла девочек за руки. Как только она начала делать шаг, девочки вдруг стали кричать и вырваться из рук матери. Нет, мамочка, не держи нас, мы не